Вперёд, вперёд! Давай, давай! Ты там, бляха, не стой в носу ковыряйся Ладно, или в чем ты там ковыряешься. А давай это. Поторопитесь, у нас посетить Бляха, бляха, бляха, бляха. А? Так все а? хорошо начиналось, мать его. Надо было мне выбежать, да? Я думаю, когда убегаешь, какой-то срабатывает какой-то скрипт. Видишь, я выбежал, он сказал, типа тут жарко, мать его, жарко, и они опять поперли. Как идет процесс? Но? Ну. Бляха, бляха! Прямо между глаз. сейчас ты умрешь нет давай ты давай сегодня ты да в смысле тебя не убить падла ву -а -а! падла тихо погоди погоди погоди аптечка мать его аптечка ву смотри ковыряется смотри ковыряется молодец отца Да чтоб тебя, чё их так много-то? Что их так много-то, бляха? сумир, детка. Работай. Работай. Ладно, меня, Опа, смотри. Заработала сирена сразу же. Поторопитесь. У нас посетить. Не давай, давай, давай. Блеха, блеха, блеха. Дерьмо! Готов? Вот. Готов? Ай-яй-яй-яй, надо, надо было это. Ух ты, он еще гранату кидает. Гранату, кстати, они не кидали. Так, следующие со щитами. Сейчас отсюда. Отсюда волна пойдет. Ловите. Ловите. Ловите. Ловите. Ловите. Да чтоб вас, я а! Иду за тобой. Давай, давай, давай, давай, быстрей, быстрей, быстрей! Они прямо перед нами! Да я вижу! Держись, у нас кто-то на хвосте! Давай, давай, давай! Сейчас э, пойдет волна, короче, с этого. Он оттуда. Давай. Готов, перезарядка, быстро! Быстро, быстро! Она делать так, чтобы они. Она делать так, чтобы они не копились, короче. Для Да в смысле? Ах ты, падла! Да, собаки, ну! Что за бред? Это жесть. Это жесть, ребят. Ладно, прикрой меня, пока я буду активировать заряд. Просто жесть. Поторопитесь. Нас не, не мало. Давай, давай, давай. Эй, ты! Ты жив? Надо, короче, Я говорю, давай, надо давай. сделать так, чтобы они как бы не копились, не толпились. Отлично. Так, а если попробовать вот с этой штуки? Может она как-то помощнявее как будет. Идет процесс? Там никто не идет. Так, ладно, граната я поперегу, поперегу короче, для третьей волны. Готов. <связывающие> Готов. Пока не набежали, перезаряжаемся готов ну вот это вроде как по, по, как по броне бой не будет да так откуда они сейчас полезут оттуда то все всех замочил готов Че за прыжок такой был? Быстрей, перезарядка Ну-ка Че хотите сказать, я там всех замочил? Че, Вэлл там? Че, че там происходит, Вэлл? Ну? Здесь становится жарко, Давай, Товарищ Поднажми, поднажми давай они побегут еще оттуда. Блеха. Все понятно, я понял. Я понял вас. Они прямо перед нами. Да я понял. Блеха! Да чтоб тебя, ну! ты дура во всем ты виновата че так долго ковыряешься блядь? поторопитесь у нас посетить тебе хрен моржовый Так. Как идет процесс, товарищи? А оттуда не лезут? Не лезут. Где ты? Отлично. Шикарно. Ты там молчи, давай осторожней, давай ковыряй там кнопки или что-то там делаешь вообще я не понимаю. А? Нравится? Нравится тебе, да? Нравится, говорит. Да в смысле? Ты что-то как как ты телепортировался-то сюда, блядь. Говнюк, быстрее перезаряжай. мне быстро нужна аптечка здесь становится жарко well. был давай Just, нажми давай давай в смысле бляхи окей Ладно, прикрой меня, пока я буду активировать заряд. речь Так. Поторопитесь. У нас посетители. Их немало. На. О! На. О! На. О! на. Ложись, граната! Черт, а! а они ничего. На. Окей, окей, окей, окей, окей. Там еще живой пилеха. за местностью! да Иди в смысле почему они не взрываются бляха бляха? <связывающие> это только первая волна мать ее еще, да? давай ты юб <связывающие> ты быстро быстро быстро быстро Ахит. Да в смысле, блеха! А а что они прямо перед нами. Да что ты говоришь? А они прямо зашло? перед нами! Да. давай ты а не будешь комментировать! Они Я буду это сам тут разбираться! Граната! А ну, хотите... Леха мне нужны. Аптечка мне нужна! Здесь становится жарковелл. Well. Да действительно. умирай нахер Там Квел-то никто не прибежал? В смысле я мог сюда зайти? Бляха ее еще там загасят наверное. Эй ты в красной рубашке. Ой, бляха! Ой, бляха! Ой, бляха! Короче, это Джек за мной! Без комментариев, без комментариев, мать. Ладно, прикрой меня, пока я буду активировать заряд. Так, я погнал сюда. Вы ничего там не ну, торопитесь. Ну-ка. Ну-ка. Опа, стоят. Чего ждем? Печек нет, да? Так. Сейчас попруд отсюда. Как идет процесс? Птичка хорошо лежит. Быстро, быстро, быстро, быстро. Она, короче, когда активирует, она выбегает помогать, но... Да, бляха! юрки то какой! Одно прямое попадание и все это место Разнесет на куски Да ладно Это ты мне говоришь, да? Я только что тут был, никого не было Ой, то Вот одного, бляха, пропустил и все, пипец, пошел Быстрей Становится жарко Готов. Жесть, бляха. Так, там сейчас идут это, это там к этой, к, это, к, ну кто этой, к, этой, к, этой, к Вел, короче. Я стал заговариваться, бля. Грати, мать, мать вашу! Пусти, мой зам. Сам кусай! Он... он, он не знаю... Он по-любому не вкусный. Быстро! Я тебя! Давай-давай-давай-давай-давай! Соба. Да собака последний! Какой-то через жопу какой-то кривой! Бляха, не попасть вообще в него! Сдохнешь ты наконец или нет? Но! Я тебя да в смысле ты не дохнешь, падла! Я вынесу да. тебе. Ублюдок, мать его! Достань их. Да он меня достал уже! Джек, осторожней. Блеха, ублюдок, а! Ты чё стоишь тут, хотя бы не знаю. Что-нибудь сделала бы. Куда валить-то? Куда валить? Быстро уходим. Ху, бляха. Что за дичь-то? Что, здесь больше никого нет? Вообще как вылезут, у меня жизни просто... Вот здесь что? Здесь патроны. Аптечку мне, бляха, быстро. Нет никто? Окей. Или сохранку хотя бы. Где выход томать мать его? Ты ч ⁇ еще дверь я не открыла? Давай, открывай. Выход. Нет? Бляха. Не сюда, что ли? А куда? Сюда? Ты видел. Ты какой нахер видел? Где ты? Видел. Ага! Ч ⁇ за дети, что происходит? Ладно, прикрой меня, пока я буду... Какая дичь, мать его! Какой, мать его, трэш, бляха! Я устал! Я устал умирать! Двигай, быстрее! Пошли! Вперед, вперед! Она может ковыряться ну, быстрее. Не Поторопитесь. А вы меня вы меня вы а а их давай. О, давай. О, давай. О, давай. О, давай. О, давай идет да. процесс да. отлично Я готов сейчас опять отсюда ну-ка Давайте я вашу. Осторожнее, жду. Джек, одно прямое попадание и все О! это место разница. Блеха, блеха, бляха, бляха! Че ты там ледный, бля? Хочешь еще? Сейчас получишь! Ты что, успел пробежать, что ли? Быстро, мне нужна аптечка теперь. Аптечка у меня вот здесь отсюда идут о леха не из всех убил что ли здесь ну, вроде сдохли все здесь становится жарковая well. давай, давай, давай, давай, давай. давай давай давай давай давай давай давай давай давай речи отлично Отлично сапа, сапа. Бляха Нихера не отлично mm. Ну-ка Есть здесь еще кто? Все, нет Вперед! Молодца, вперед. молодца. Готов Их тут целая куча сейчас опять Ловить там? Доктор. Брузинштерн. Ну вылазик, бляха! Его с выманивать гранатами, что ли, или что? Собака убежал, смотри. Один нахер по ногам. Готов. Чертовщина. Ладно. сохран бляха мне надо было чуть-чуть дернуться чтобы сохранка прошла да вы издеваетесь что ли вы хотя бы не знаю предупреждаете место здесь чекпоинт. вот стрелочка вот знаешь знаешь вот в платформе стрелочки Чекпоинт, мать его ч ⁇ я в жопу настрелял откуда бляха Что я брал аптечки, что не брал? Кипздец. Ты, Пс... ты слышишь? М -м -м. Ты слышишь? На гости. Ты там комментатор шест Да вы стрели, что ты стоишь-то? Вон там. Нафиг ты мне здесь нужна, ну, ты да хотя не знаю, мне, бляха, бинты давай, не знаю, что Жесть какая-то... Вот что у меня с ХП, вот что у меня с ХП? Надо подождать, Валери, ты дура! Просто дичь <смех> вот это да это наверное я здесь вот наорался за все за все прохождение сейчас меня здесь у как как пить дать меня здесь у кокоши? Мне не спинаться за, за это за того Так здесь закрыто ну, окей. Будущее. Человек больше не царь природы. Жалкие людишки, подобные тебе, скоро вымрут. Я не изобретал ничего нового, лишь подтолкнул эволюцию на тысячу лет вперед. Выживает сильнейший. Удачи! Вот спасибо.